Здравствуйте, приехали мы с Красноярского края в Набережную Челны, чтобы получить такой автомобиль КАМАЗ Батыр КМУшный. Надеюсь, он нас не подведет в работе. Спасибо компании спец... КАМАЗа спецтехники Завгар. Желаю всем приезжать приобретать такие автомобили.